Всем привет! 9 июня особенная дата для Ани Лорак. В этот день родилась ее дочь София, которой в этом году исполнилось уже 9 лет. С самого утра именинницу в соцсетях поздравили ее родители. Так Мурат Налчелджиаглу опубликовал серию архивных фотографий Сони, которая сопроводил трогательным поздравлением. С днем рождения, моя любовь! 9 лет! Маленькая девочка становится леди. Будь здорова, счастлива и успешна. Моя бесконечная любовь. Ани Лорак также оставила нежное поздравление в своем инстаграм. Все самые нежные объятия любви, все звезды на небе светят. Для тебя, моя принцесса София. С днем рождения, моя дочника. Будь счастлива всегда. Кроме того, в честь дня рождения певица устроила для именинницы вечеринку. Судя по фото, не смог пропустить праздник певец Филипп Киркуров, который является крестным Софии. Также посетил вечеринку и Сергей Лазарев. Для празднования Ани и дочь выбрали похожие наряды – черные платья. Впрочем, вскоре девочка сменила наряд на белый сарафан. На снимках видно, что артистка заказала для ребенка фотозону, которую украсили шарами и торт. По какой причине на празднике не было отца Софии, Лорак не сообщает.